Убирайся отсюда немедленно, пока я полицию не вызвал. Лео, может, ты мне все-таки скажешь свое имя? Как ты здесь оказался? С новым вопросом на вопрос отвечаешь. Эрика, меня зовут Эрика. Приятно познакомиться, Эрика. Теперь я могу ответить на твой вопрос. Я довольно часто бываю в этом баре. Ну, а сегодня здесь оказалась и ты. Но да еще с каким-то мудаком. Когда он вытащил тебя на улицу, я понял, что понадобится помощь. И вот я здесь. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Если бы не ты. Простого спасибо, будет достаточно. Спасибо. Сэм, расскажи мне о своем друге о котором? Ну тот, который приходил пару дней назад Лео. Лео А почему ты о нем спрашиваешь? В общем, на днях кое-что произошло и Лео мне помог. Теперь я хотела бы отблагодарить его. Ну, не знаю как. Я подумала, если вы друзья, значит, должны знать, кому и что нравится. Братик, мне правда нужна твоя помощь. Ладно, расскажу о нем, Но после хотелось бы услышать и твою историю. Что же там произошло на днях? Эрика? Какими судьбами? Не ожидал тебя здесь увидеть. Привет. Я тут кое-что приготовила для тебя. Звучит интересно. Um, не стой на пороге. Проходи. Нет-нет, я уже пойду. Ты правда думаешь, что я так просто тебя отпущу? Что? О, oh, нет. Um... Ты неправильно поняла. Я лишь хотел сказать, что просто обязан проявить гостеприимство и напоить тебя чаем. Чаем? Ну... Давай, давай, не стой. Так, а, ты у брата узнала, где я живу? Да, и то, что ты любишь сладкое, тоже. Да, это так. Но я ведь говорил, что простого спасибо было бы достаточно. Почему ты не кушаешь? Я ведь это для тебя готовила. М -м, так не пойдет. Скажи, а? Ну, Но... давай. Мне немного неловко. Ты напоминаешь мне мою сестру? Она порой себя также видит. У тебя есть сестра? Да, ей двенадцать. И она живет с родителями в небольшом городке. Получается, ты переехал сюда, чтобы учиться? Верно. А потом, когда закончишь обучение, уедешь обратно? Нет, это вряд ли. В моем родном городке нет перспектив. Я хочу развиваться, увидеть мир. Это здорово. Знаешь, мне, наверное, уже пора. дождь ну нет какой-то маленький дождик меня не остановит знаешь гроза зимой довольно редкое явление Я просто притягиваю неудачи что ж кажется вариантов у тебя не так много. Приветик, я К Эрике. Ее нет дома. Прости, что она пошла в гости к моему другу. Какому еще другу? Мы договаривались сегодня встретиться. У нас еженедельный вечер кино. Это не ко мне вопросы. Ну, знаешь, у меня сегодня тараканов травит, поэтому я никуда не пойду. Я ей не выгонял. Просто ко мне сегодня девушка должна прийти. Да, мне все равно. Я просто посижу здесь и подожду Эрику. Как знаешь,. Не волнуйся, я уступлю тебе свою постель. А ты где спать будешь? Знаешь, диван на кухне просто божественный. Смотришь на него, он так и манит к себе. Тогда ладно. Чувствуй себя как дома. А, кстати, я совсем забыл тебя отблагодарить. Твои кексики просто замечательные. Не стоило спокойной ночи, ну и где же твоя девушка? А ты говорил, что она придет. Вероятно, ее смутила погода, и она передумала. Может, хочешь чего-нибудь? Нет, спасибо, где же Эрика? Знаешь, мне кажется, она не придет. Гроза все-таки. Что? И ты так просто позволишь Эрике остаться с незнакомым парнем? Лео хороший парень. Ничего он с ней не сделает. Я все равно беспокоюсь. Слушай, вообще-то я могу тебе составить компанию. Ты про что? Ты ведь сюда пришла кино смотреть. Так зачем нарушать традицию? Я не против. Можешь присоединиться. Ох, спасибо, сударыня. В моем же доме вы позволили мне посмотреть телевизор. Благодарю. Ой, вот только не изви. Ну и как тебе фильм? Неплохой, но маловато романтики. Тебе нравится романтика? Не то чтобы, но в этом фильме ее правда не хватало. Знаешь, у тебя очень красивые глаза. Правда? Спасибо, наверное. Ты... Что это ты делаешь? Нет, нет, нет, даже не думай. У тебя вообще-то девушка есть. А если бы не было? Вот если бы не было, тогда бы и поговорили. Буду иметь в виду.